Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео называется «После аварии я стала на 85% процентов роботом». Видите, это вот все, это вот, может, и так робот. Видите, металлические детали у меня есть. А, ну перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за три секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, начинаем счет. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам, да. Но ну, а мы начинаем смотреть про роботов. Я пришла в себя в каком-то помещении с тусклым светом. Голова ужасно трещала. Что я здесь делаю? Я попыталась встать, но почувствовала ремни под простыней. Что происходит? Вдруг ко мне подбежал какой-то растрепанный дед в халате ученого. Растрепанный дед я с безумным взглядом сказал, что теперь можно начинать эксперимент а -а -а. и куда-то стремительно ушел. Внутри меня все похолодело. Я со всей силы потянула руку, и тут ремни начали скрипеть. Я дернула рукой еще раз, и ремень порвался. Ого, какая я сильная! Нужно текать отсюда. В одной простыне я выбежала в коридор. Повсюду висели жуткие научные приборы. О, чем же он тут занимается. Я уже видела выход, но вдруг заметила в зеркале, что с меня съехала простыня. Что это со мной? Я подошла ближе, сбросила на пол простыню и потеряла дар речи. Я была похожа на какого-то роба монстра. На 85 процентов мое тело было собрано из железа и деталей, соединенных проводами, но при этом у меня была человеческая голова. Но тут я услышала позади голос ученого. Куда это ты собралась? Меня хватило паника, и со всех ног я рванула к двери. Дед бежал за мной, казалось, он вот-вот меня схватит. От отчаяния я с разбегу ударила дверь плечом, и та с треском вылетела. И... Куда же ты побежишь-то в таком виде? В работах город! Не знала, куда мне бежать, ведь О, я даже не помнила, а? где живу. Случайные прохожие кричали мне в спину, что я уродка Я добежала до какой-то парковки Они не боясь металлической Я смотрелась, погони уродка, не было может, тебя... От мысли, что этот жуткий ученый поймает меня Мне стало не по себе Я просидела на парковке до вечера и не решалась выйти Я смотрела на машины и поняла что Последнее, я. Последнее, что я помнила, это как я попала в аварию летит, И тогда так? я была в свадебном платье О. Но была ли я уже тогда роботом? Не знаю Воспоминания были очень обрывочные, но если у Это меня была кто? свадьба, значит был и жених. Вот Уже такой? хоть что-то. Нужно как-то найти его, только он может помочь мне вспомнить, кто я на самом деле. Наступила ночь, и я рискнула выбраться из своего укрытия, чтобы найти более спокойное место. Вдруг ну, у меня на груди замигала красная лампочка. Поначалу зарядка я не обратила садится. на это внимание, но вскоре у меня начало темнеть в глаза. Может, у меня нет. заканчивается зарядка, как на телефоне. О, нет, нужно попробовать плохо. зарядить себя. Вот черт! Тут мимо меня бесшумно проехал электрокар. Я еле успела отскочить. Но стоп! Его же тоже как-то заряжают. Вот именно. Нужно срочно найти электрозаправку. Из последних сил я обрела вдоль дороги. Мне уже казалось, что я вот-вот отключусь. А как так она на я заметила огни заправки. Лишь бы у них были зарядные станции для электрокаров. Я тихо подкралась к заправке, осмотрелась и не увидела никаких проводов. Только шланги с бензином. Блин. Я была в отчаянии, но вдруг в углу я заметила одно место с проводом. Заправщик спал за кассой. Я подползла к проводу. Вытащила его и вставила в разъем на своей груди. Фу, и подошел, надо же, разъем. Он еще. Подошел. Лампочка перестала мигать, и я почувствовала, что ко мне возвращаются силы. Офигеть! Тут... Вы только представьте, если бы мы были на зарядках. Тут вот Айфон-то садится, беда, беда, беда, бедовая. А тут ты садишься такой, ты типа в лесу где-то, ты понимаешь, что если сейчас ты разрядишься, тебя не найдут. Это ужас. Правку. Подъехала машина и осветила меня фарами. Черт! Я оглянулась, заправщик проснулся и уже заметил меня. Не хватало, чтобы меня арестовали за кражу. Я сорвалась с места и через пару секунд была уже совсем далеко. Когда я убедилась, что погони нет, я остановилась и села на лавку. Неужели мне теперь до конца дней нужно воровать электричество с заправок? В отчаянии я не заметила, как ко мне подошел какой-то парень. Я хотела убежать, но он стал осматривать меня со словами: "Надо же, какой костюм? О чем это он говорит? А вы видели робот вот Парень Попросил у меня ссылку на мой ТикТок. Какой ТикТок? Парень рассмеялся и показал мне приложение и два любимых аккаунта русалки и Файр Girl, популярных супергероинь. Он решил, что я такая же. Я отнекивалась, но парень думал, О -о -о -о, что я скромней. О, сейчас поняла, как и классно она он ТикТоке может записывать там. Даже свои треки придумать работотреки для работы-тиктока. Все равно сфоткался со мной. Я не могла поверить, что я могла понравиться кому-то, ведь только что куча людей на улице назвали меня монстром. Когда он ушел, я размышляла над его словами. Если даже у этой русалки получилось. Я тоже могу стать известной, и тогда жених из моего прошлого увидит меня и найдет. Только так я могу выяснить, кто я на самом деле – робот или человек. Но нужно достать денег на телефон». На следующий день я пошла в парк. Я решила пофоткаться с детьми за деньги. Тот парень же хотел со мной фотку. Поначалу ко мне никто не подходил, и я уже думала, что это глупая затея. Но постепенно ко мне выстроилась целая очередь. Люди, оказывается, любят роботов. Но несколько раз дети называли меня трансформером. Я старалась не обращать внимания, и к концу дня мне уже хватало денег на смартфон. На следующий день я зарегистрировалась в ТикТоке и сняла пару роликов о моей жизни. Я так волновалась, когда выставляла их. Но зря. На меня каждый день подписывались по 500 человек. Через несколько недель я уже была одним из самых популярных блогеров и даже смогла снять себе квартиру. Не думала, что это будет так легко. Офигеть! Люди писали сотни это жизнь блогера, никто да? из прошлой жизни так и не появлялся. А я так хотела узнать, была ли я роботом или изначально родилась человеком. Я и сама не понимала, кто я, но в любом случае знала, что у меня есть чувства. Но фанатов интересовало только то, как я заряжаюсь и могу ли я трогать воду. Однажды подписчик с ником Джокер спросил, Joker? как мое настроение. Joker, привет. Я удивилась, ведь все думают, что у роботов на 85 нет настроения. Джокер практически сразу предложил встретиться, и я согласилась. Он велел со мной спасибо. как с простым человеком. Уже на следующий день я ждала его в кафе, и тут за мой столик сел какой-то парень и представился Джокером. Его лицо было покрыто шрамами, и меня охватил ужас. Он тут же потянулся ко мне и стал повторять. Не бросай меня, я ведь тебя люблю. Черт! Да он Чёрт. психопат. Я промямлила, что у меня много дел и со всех ног побежала вон. Чёрт? Джокер начал писать мне во всех социальных сетях, но я везде заблокировала его. Все, больше никаких личных встреч с фанатами. Я продолжала вести ТикТок в надежде, что кто-то из моего прошлого заметит меня, но ничего не происходило. Однажды я возвращалась домой с автограф-сессии и вдруг услышала чьи-то шаги. Я обернулась и увидела темный силуэт. Я ускорила темп, но кто-то кричал мне вслед. Нам нужно поговорить. О нет, это же Джокер, сумасшедший фанат. Я быстро добежала до дома кто? и закрыла дверь. Он что, с ним гоняется? Джокер что-то кричал, под окнами, но я не решалась выгинуть. С трясущимися руками я позвонила в полицию. Через час приехали пару громил и утащили Джокера. Я облегченно выдохнула и попыталась уснуть. Это уже опасно. Мне нужно удалить тикток и найти другой способ узнать правду о своем тиктоке. удаляй тикток! На следующий день я шла на встречу с фанатами. Там я решила сказать, что заканчиваю с тиктоком и напрямую попросить помощи у своих подписчиков. Когда все собрались, я глубоко вдохнула и сказала... Друзья, на самом деле я не помню ничего из своего прошлого. И не знаю, кто я на самом деле, робот или человек. В зале повисла тишина. Наверное, зря я это сказала, но вдруг зал взорвался хохотом. Со всех сторон послышалось. Вот это она хайпит. Мне никогда в жизни не было так обидно. Я вообще Ой. не побежала к заднему выходу. Никто из так, фото... так часто люди, когда говоришь им правду, думают, что это неправда, да? Не поверил мне. Какая же я дура! Когда я открыла дверь заднего выхода, то стукнула Я стала извиняться, но потом оторопела. Только Это он же может мне все рассказать. Сразу-то непонятно У него было. Был еще более жуткий вид, чем месяц назад. Я попятилась, но он достал из кармана какой-то пульт и нажал кнопку. Я тут же -да! рухнула на землю. Что происходит? Я даже не могу пошевелиться. Ученый взял меня за руку и потащил по земле. О, нет. Помогите! Но никто не слышал <крики> моих криков. Мне конец. Ученый погрузил меня в свою машину и, бормоча, что опыты еще не закончились, Какие сел опыты? за руль. Последнее, что я успела увидеть, это растерянного Джокера, который сидел в машине у дверей клуба. В этот момент у меня снова замигала красная лампочка на груди, и я отключилась. Пришлось себя спасибо. в той самой комнате, ученый тихо бормотал, что разочарован моим поведением. Надеюсь, следующая модель будет более покладистой. Давай Сумасшедший я. ученый! Ученый достал пилу и поднялся на моей ноге. Чуть-чуть, и он разрежет меня на кусочки. Нет, Нет пожалуйста! Но тут послышался грохот, дверь распахнулась и в комнату забежал Джокер. За его спиной шумела толпа моих фанатов, О! я не могла поверить своим глазам. Фанаты повалили ученого на пол и связали, а Джокер достал из кармана пульт и включил мое тело. Я ничего не понимала, Боже, зачем он? Ну вот он... оно, ну вот оно, ребята! Можете мне пообещать в комментариях, если меня кто-нибудь украдет, вы меня спасете. Пожалуйста, пожалуйста, Джокер, кстати, у меня есть. Это делает. Он ведь мой сумасшедший фанат. Но Джокер нет! вдруг просто спросил: неужели ты, ты не узнаешь нет? меня, Джен? Тот ты! Ты недоуменно не знаю, нахмурила зритель, брови. Кто? О чем ты? Джокер улыбнулся и сказал, что его зовут Кайл. Он был моим женихом, а меня кто? похитили в день свадьбы. Вот. От он этих что? слов в горле пересохло. То есть я. Все это время искала именно его. Кайл рассказала, что мы с детства любили друг друга oh, и Боже. хотели пожениться, но в день свадьбы попали в аварию. Кайлу удалось спасти, и он отделался шрамами. И тут он замолчал. «А что случилось со мной?» Кайл замялся и произнес. «А ты умерла Мирла. прямо на месте аварии». Я не могла в это поверить. «Но как? Вот же я стою! Я живая!» Кайл сказал, что перед похоронами мое тело украли. Он пытался найти меня, но тщетно. Он уже не верил, что у него что-то получится, но вдруг он увидел интервью с роботом, у которого было мое лицо. Он думал, что ему показалось, но он нашел меня в ТикТоке и обомлел. Я была жива. На глазах выступили слезы. И вдруг я увидела в изуродованном лице Джокера моего милого Кайла, которого я всю жизнь так любила. О, Кайл, как же хорошо, что ты нашел меня. О! Через несколько месяцев мы все же поженились. Нашу свадьбу обсуждала вся страна. После кайка. этого на меня подписалось в два раза больше людей, но мне уже было плевать. Мне было достаточно и одного человека, который видел во мне не фрика из ТикТока, а обычную девушку, у которой тоже есть чувства. Я Офигеть. смотрела на Кайла и видела самого красивого человека на земле, даже не замечая шрамов на его лице. Ведь любовь и доброта вот что делает нас по-настоящему красивыми. Понрав... Короче, когда ты любишь, ты не видишь вообще никаких ни шрамов, ни недостатков, ни... так что не надо париться за свою внешность или еще там из-за чего. то человек, который будет вас искренне любить, для него вы будете самой красивой. Неважно, чего там себе на не тот нос, не тот глаз, не та кожа, не, та, не тот вес, не та одежда. Все фигня. Если вас по-настоящему любят, то любят. Тут либо да, либо нет. Все. Так что. О! Не заморачиваемся и живем вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю! Люблю! Пока!